А вы амни бани на вой баг Святый Гай пиццей спять Я ему спа, падать, я муспа, имя мах, как бы да. я палю, что тебе карма, только пять. Эй, закрыли с мяз. Погони испомлез в сто фрэ. Знаешь, ок.